всем привет дорогие друзья сегодня мы будем вести разговор о прокси айпи в четвертых мы все знаем то что уже шестерки при работе уже себя плохо показывают допустим если сравнивать социальную сеть instagram то там сейчас дело очень плохо с шестерками Такая тенденция идет, что все арбитражники они переходят на IPv4 адреса. Во-первых, почему такая тенденция? Потому что Instagram сам ввел новые алгоритмы отслеживания ботов, которые непосредственно посажены на IPv6. И на данный момент шестерки ну, не очень вся хорошо показывает, и мы все переходим на 4, IPv4 адреса. На IPv6 на данный момент можно крутить еще, но уже затруднительно. Единственное, что можно хорошо делать на IPv6, это фильтрация, парсинг и так далее. Ну, а ВКонтакте вы уже сами знаете, что IPv6, IPv6 адреса вообще отрубили уже как полгода, наверное, и мы про них уже уже благополучно уже забыли и не знаю когда мы еще придем к, к этим адресам наверное, через лет 50 так. так что сейчас хочу сказать раз мы переходим на ipv4 адреса то соответственно мы до, должны находить варианты которые наиболее выгодны для нас так как ipv4 адреса недорогие доходят до 100 рублей за штуку то соответственно уже работать и заниматься арбитражом не настолько выгодно, как нам хотелось бы, как мы работали, допустим, на ip 6 адресах. Не настолько выгодно. И из-за этого мы будем сейчас искать и рассматривать варианты монетизации уменьшения ценообразования на IPv4 адреса. Сразу скажу, что мы сможем добиться при оптовой покупке IPv4 адресов в размере 2, до 25 рублей за штуку ipv 4 адреса потом мы рассмотрим процесс разделения доступов на ipv 4 адреса допустим вы ну уже с каким-то объемом с каким-то масштабом работаете допустим в инстаграме да и ну может там еще какие-то почтовые сервисы используете может быть там в одноклассниках еще или там или вконтакте допустим работаете но или вообще вы работаете только с инстаграмом и вам больше ну, просто-напросто не нужно никакие другие соцсети. Для этого мы сделаем разбиение соц... доступов на прокси, на социальные сети и любые другие сайты, которые вам необходимы. Допустим, разобьем на несколько социальных сетей и предоставим каждой из социальной сети свой логин и пароль к прокси при этом есть несколько вариантов разделения доступов. Мы можем разграничить таким образом, открыть доступ на весь интернет, кроме определенных сайтов. Допустим, как у меня настроено в магазине, как я монетизирую. Допустим, настроились, настроили прокси и разбили на 5 социальных сетей. Допустим, для ВКонтакте, Инстаграма. YouTube, Одноклассники, Авито там и еще какой-нибудь, допустим, социальной сети Twitter, там, грубо говоря. да. Для первой социальной сети ВКонтакте нам будет доступ ко всему интернету ВКонтакте, но запрет будет стоять по этому логину и паролю по авторизации прокси, будет запрет стоять в Instagram, YouTube, Twitter и так далее. Тем самым мы монетизируем свои прокси и добиваемся минимальной цены на них. То есть мы работаем ВКонтакте, продаем доступа для Инстаграма, реализуем, и тем самым мы, возможно, даже вообще, будем бесплатно пользоваться прокси. Но бесплатно это относительно, потому что все же, если мы разграничиваем доступа, то, соответственно, мы ставим минимальную цену, потому что человек не получает полный доступ ко всему интернету. И есть еще второй вариант, если вы помните такой сервис Гатип, очень любимый, который начинал и сейчас работает по IPv6 проксам, у него как раз разделение на доступы по второй схеме, то есть идет разделение доступов и запрет на весь интернет ставится и разрешает то авторизация, допустим, прокси по этому по определенному логину и паролю только, допустим, к одной социальной сети доступ на ВКонтакте. Все, человек по через этот прокси и через авторизацию по этому логину и паролю может перейти только на сайт ВКонтакте. По другому логину и паролю он уже может перейти на социальную сеть Инстаграм и так далее то есть мы можем здесь разбить на несколько доступов на 10 доступов на 20 доступов все зависит от того насколько это будет стабильно работать насколько у вас хороший сервер по параметрам но а get ip он работает на ip в 6 адресах мы сейчас разведем разговор о про ip в 4 адреса мы разделили основные тематики, на которые мы сейчас будем общаться. А сейчас мы непосредственно перейдем на сайт, где продают подсети, потому что поштучные адреса покупать невыгодно. Если у вас есть какие-то объемы, масштабы работы в той или иной соцсети, то, соответственно, вам нужно уже брать подсетями. Тут однозначно сказать то, что одна подсеть – это плохо или хорошо. Здесь однозначно не скажешь, если вы умеете работать на одной подсети, то вы будете работать и вам будет это выгодно. А если вы не можете работать с этим в данном случае на одной подсети, то вам лучше, конечно, воспользоваться уже готовыми прокси, которые продают реселлеры, которые подают разные подсети. Но хочу вас убедить в том, что можно работать на одной подсети, потому что. Во-первых, это ваша подсеть, вы будете знать они ней все, все, и вы будете сами разграничивать доступы, и вы сами будете видеть чистоту этой подсети. Потому что я вот настраиваю людям, допустим, 24-ю подсеть, которая содержит 256 IP-адресов, из них 254 можно создать прокси. Почему? Скажу на два адреса мы уменьшаем, потому что первый и последний адрес они используются в маршрутизации. Так, и они работают, допустим, вот ВКонтакте. Да? И довольно-таки неплохо они работают. 24-ю подсеть могут использовать 3 месяца. За три месяца они нормально ее отработают. Потом можно уже поменять, купить новую подсеть. То есть 24-ю 24 подсети нам хватает на 3 месяца и при такой средней загрузки. То есть, если вы, конечно, там жесткий спамер, который не жалеет ни аккаунта, не жалеет ни прокси, то, конечно, эта информация ему будет толку. Это не будет для него полезно, потому что он использует агрессивный метод продвижения. А мы говорим о том, что мы покупаем сервер, мы покупаем свои, свою подсеть, арендуем, и мы работаем с ней, даем себе осознать то, что мы работаем и не хотим загнать подсеть всю в банк. Из-за этого нужно аккуратно работать и не жестить с лимитами и так далее. Сейчас рассмотрим на сайте VPS Vili, что они представляют из IPv4 подсетей. И рассмотрим самые выгодные условия для нас. Как видим, у нас дополнительный IPv4 поштучно стоит 100 рублей в месяц это очень дорого то есть если вы покупаете по то соответственно у вас вот будет обходиться 100 рублей в месяц но опять же если вы будете делать разграничения то вы можете добиться из этих 100 рублей что вы будете оплачивать только 30 рублей остальные 30 рублей будет платить доступ в инстаграме и так далее но, конечно немножко не заморочено вам придется найти клиентов на другие социальные сети но я думаю если вы на объеме работаете то у вас есть Общие круги, общие связи, общие знакомые, которые тоже работают в той или другой социальной сети. Так, ну, на этом не будем подробно останавливаться. Так, IP-4, 29 подсеть это 4 адреса, тоже по 100 рублей. То есть вот эти все до двух значений, ориентировочно они здесь дорого стоят. Вот, допустим, тоже, по-моему, 8 IP-адресов. Здесь вот да, в таблице подсетей вы можете на сайте посмотреть, сколько, какая подсеть содержит сколько адресов. Вот адресов. То есть, смотрите, 29-я подсеть 400 рублей, 29-я подсеть 8 адресов. 29-я подсеть, да, 8 адресов, соответственно, по 50 рублей один адрес. Но это очень мало. 28 800 рублей. А, 8 по... 29 8, 29.8. 8 да по 50 рублей 28 подсеть 800 рублей 28 подсеть 16 ну да по 50 рублей то есть я здесь уже промониторил. 25 подсеть тоже 64 стоит в обходится 50 рублей 1 IP. А здесь наиболее выгодные условия это вот это вот это вот услуга 24 подсеть в ней содержится 256 ip адресов можно понять 254 прокси потому что вот как здесь написано, количество адресов под сети не равно количеству возможных узлов, ну, 256, то есть, а соответственно, адресов под сети отличается, нулевой IP-адрес резервируется для идентификации под сети, а последний в качестве широковещательного адреса. То есть два адреса, они выкидываются из одной сетки, и, соответственно, на них нельзя настраивать прокси. То, хочу сказать еще, здесь стоит две галочки, две звездочки для физических лиц на приоплате за три месяца. То есть, если вы работаете, то смело можете покупать за 6400. 24 под подсеть, она вам обойдется... Так, 6400 умножить на 3 получается вы должны отдать 19 двести вы получите 254 прокси на три месяца соответственно цена за 1 один прокси 6400 разделить в месяц цена разделить на 254 адреса то получается ну 25 рублей там с копейками 20 рублей один прокси 25 рублей эта цена за один месяц соответственно за три месяца вы отдадите в три раза больше стоимость 75 рублей 75 рублей на 3 месяца, один прокси, соответственно, даже дешевле, чем на по 100 рублей поштучно. Так, вы получите 24-ю подсеть, 254 прокси. Если вас заинтересовало, допустим, это предложение, ценообразование, то, соответственно, я могу вам настроить с разграничением доступов, и вы будете работать и монетизировать свои прокси, реализовав другие доступы на другие соцсети. Настройка совершенно бесплатная при регистрации по REF-ссылке. Так, ну и начнем. Сейчас мы возьмем сервер. Возьмем сервер и на нем будет уже один IP в четвертый адрес. Этого будет достаточно для того, чтобы вам показать принцип разделения доступов. Возможно, вы сами, сами нас сможете настроить. Сейчас я поставлю на паузу. После этого приобрету сервер с одним ip4 основным на сервере и мы настроим три прокси с разделением на доступов так что немножко подождите так ну вот мы приобрели сервер нам выдался основной ip адрес в разделе сеть и здесь как раз вы можете приобрести а 4 четвертую под сеть от 400 рублей то есть вот в данном случае а пивы 4 2 4 подсеть 400 так, ну или, я так понимаю, здесь цена договорная, ну, то есть не то, что договорная, через онлайн-консультант, возможно, вы сможете проконсультироваться и пообщаться, потому что, я так понимаю, здесь нужно указать еще причину. Причину можете указать любую здесь. Ну, в основном, если вы работаете в Инстаграме, так и пишите. Для Инстаграма, для социальной сети ВКонтакте и так далее. Так, сейчас мы будем настраивать, не будем покупать, конечно же, маску под сети. Не будем выбирать. Мы будем настраивать на основном IP в четвертом адресе. Так, для этого нам нужно скопировать IP в четвертый адрес. Вставить. Так, «Логаут». Так, выйдем со старого сервера. Порт 22. SSH пароль от сервера можете, в принципе, сбросить или на почте посмотреть. Вам там должен прийти новый пароль. Так, копируем. Сменить пароль. Окей. Сейчас сервер наш перезагрузится. Мы этот пароль сможем применить. Пароль изменен. Сервер будет перезапущен. Так, ну немножко подождем. Сейчас подключимся так мы подключились по ssh пароль видимо не подходил так что мы сделаем в данный момент так закроем все окна нам которые не нужны дисконнект дисконнект так так наша консоль что мы делаем в первую очередь мы конечно же ставим обновление делаем аптейт апдейт так вставляем нажимаем Enter. дожидаемся пока у нас команда отработает все как аналогично и при настройке ip 6 прокси просто здесь не нужно устанавливать кэширующий DNS BIN 9. Ну, в принципе, можно и установить. Обычно это для, делается для того, чтобы увеличить скорость прокси. Если вы работаете с большим количеством IP-адресов, то, конечно, лучше установить кэширующий DNS сервер, там прописать DNS, -ки. желательно не публичные, но вот на примере. В VPS-вилли, там они используют гугловские DNS-ки 8888. А некоторые используют альтернативные DNS-ки. То есть их достаточно много. Публичные DNS Яндекса и так далее, Гугла. Сейчас установится у нас обновление. Установим на нашу операционную систему все дополнения. Потом скачаем три прокси. распакуем его и создадим главный конфигуратор 3 прокси в принципе все легко и просто установка 3 прокси это самый легкий способ по поднятию прокси так команда отработала теперь устанавливаем все основные пакеты которые нам понадобятся копировать enter поставлю на паузу потому что это займет определенное время так команда наша отработала установили все пакеты которые нам необходимы для компиляции и скачивания 3 прокси переходим а, непосредственно к скачиванию уже самого 3 прокси так гит клон нам не нужен так а, настройки сети нам не нужны в данном случае копируем вот эти вот команды все а, с параметром define они один, что придает нашим прокси анонимность и вставляем все команды в уже консоль. У нас скачивается три прокси, добавляется строчка defunonymaus1, и компиляция уже с этим параметром идет. Нажимаем Enter. Так, сейчас будет произведется компиляция, и там уже потом создадим бан-листы с доступами на определенные сайты, с ссылками на определенные сайты. И также сделаем главный конфигуратор CFG, который будет именно осуществлять проксирование, будет взаимодействовать с этими бандлистами так Как раз сейчас у нас в папке через ftp-клиент можем обновить и увидеть, что у нас здесь появилась папка 3-прокси в директории root. И здесь идет сейчас компиляция создание файлов и файлов. Установки э, прокси сервера 3 прокси. Подождем немножко некоторое время. Компиляция у нас закончилась. А теперь нам нужно создать главный конфигуратор 3 прокси cf и там прописать настройки. Для этого так перейдем на английский язык, набираем команду Nano и 3 прокси Cfg. на это редактор на но я всегда им пользуюсь, почему-то он мне показался самым удобным и вставляем название файла с расширением cfg так сейчас мы располагаемся в директории 3 прокси соответственно и создаем здесь файл 3 прокси вот здесь мы сейчас располагаемся в консоли если сейчас создадим именно этот конфигуратор нажимаем enter создается новый документ и сначала мы сделаем вообще открытый доступ ко всему интернету проверим работает ли у нас прокси а дальше мы будем уже делать разделение доступов для этого мы вставим вот эту вот шапочку которая отвечает за запуска демона с таймаутами макс кон это максимальное количество запусков тцп подключений на один юзер-агент ну, 5000 достаточно много. Если мы делаем с разными логинами и паролями, то здесь достаточно и количества 5. То есть, соответственно, с одного логина и пароля мы можем запустить 5 аккаунтов. Так, монитор, она нам дает возможность редактирования файла вот этого главного конфигуратора 3 cfg И все вот эти новые настройки, они подхватываются у нас на лету. То есть, нам не нужно перезапускать именно команду 3proxy.cfg. И не нужно делать перезапуск репрокси а просто все настройки подпаяться на лету так копируем шапочку главного конфигуратора и открытый доступ сделаем для этого сначала скопируем наш пивы 4 адрес через который основной мы и сейчас будем проксировать и вставим вот сюда вставить место IP 4 адрес вставить и копируем вот это вот содержимое. То есть здесь авторизация автостронг по логину и паролю. Логин наш, наш пароль. Доступ только через этот логин. И вставляем вот сюда. Отделим для наглядности основное содержимое конфигуратора. И сохраняем Ctrl-O, Enter, Ctrl-X. Так, что нужно нам сделать? Теперь нам нужно всего лишь запустить три прокси, наш прокси. Для этого забьем следующую команду а именно вот эту копировать как видите я беру команды из крипто по настройке 36 по сети все команды альтернативные нажимаем enter все наши прокси должны работать мы должны это проверить так не забываем то что наш порт в данном случае 24531 Копируем наш ip в 4 адрес, копируем тип, переходим в Mozilla Firefox, я проверяю через него. Так, перейдем в настройки, дополнительно настроить. И здесь укажем наш, вставить основной ip в 4 и порт 24531. Нажмем ОК OK и... Обновим страницу Яндекс. У нас вышла авторизация запроса логина и пароля. Наш логин, наш пароль. Пернем сразу все вместе. Так, вставить. Вот это вот удалим. Не вырежем, а вот это удалим. Так, вставить и нажимаем «Ок». Авторизация прошла удачно. У нас на данный момент мы зашли через прокси. Сейчас проверим на анонимность этот прокси, используя fhoir.net. И посмотрим, что он у нас, нам покажет. Так, смотрите, были некоторые проблемы. На данный момент разобрался, в чем причина. Все-таки в главном конфигураторе CFG Fg cfg где он сейчас мы найдем и я открывал так вот ага, мы уже вышли из директории сейчас мы зайдем в директорию 3 прокси так вот сидит 3 прокси и там вот как раз забьем эту команду на на 3 прокси cfg и здесь вот макс укажите побольше не 5 а допустим 50 или допустим 100 сохраните документ также смотрите удобно очень редактировать эти файлы непосредственно через FTP клиент я использую нтп. То есть если открываю двойным кликом, здесь вот открывается все в текстовом документе. Главный конфигуратор здесь можете редактировать и просто сохранять. Мы как раз этим и воспользуемся в дальнейшем. На данный момент давайте проверим, что мы и хотели на сайте 2ip или на сайте проверить анонимность наших прокси. Вот я открыл вкладку 2ip.ru. У нас ваш провайдер КиберТек. Давайте уточним, мы используем мы ли прокси? Нажимаем проверка. Также на вхоре сейчас обновим информацию. Наш DNS здесь показывается. Также сейчас обновим. Разница во временных зонах у нас и наблюдается, но это очень легко исправляется просто настройки браузера или компьютера или вашего софта. Поставьте время, которое подходит под вашу ВПС. Допустим, сейчас на ВПС или время именно на сервере можно отредактировать. Но ну, легче вам отредактировать на компьютере, на котором вы работаете. Тогда у вас, у вас будут временные зоны в порядке. Так, определение двухстороннего пинга тоже устраняется. Мы сейчас это устраним. Это делается очень легко. Здесь что у нас? Анонимно 70%. Еще раз обновим. Все-таки днс он показывает почему-то русский сейчас посмотрим днс проверим через другой сервер сервис нажмем старт и сейчас проверим 161055 так возможно они используют здесь днс свои сейчас мы кстати очень интересно мы сейчас это как раз и проверим то есть от самого хостера используется dns -ки. так хотя в resolve conf конф там написано dns от Гугла. очень даже странно то мы ну, видим это 146 161 055 это и как и IP, то есть из этого же диапазона dns идет соответственно это от vps -вили. так ладно посмотрим главный интерфейс настройки главного интерфейса какие там dns у нас забиты так, зайдем в главный конфигуратор э, копировать интерфейса. И посмотрим, что у нас здесь. Так, DNS у нас тоже здесь на имсервер 888, восьмерочки. Интересно. Ладно, заморачиваться не будем. На, на этом пока что не будем застрять внимание. У нас сейчас суть э, настройки разделения доступов. Так, у нас прокси работает. Мы проверили на анонимность. У нас сейчас тут двусторонний пинг. Надо его отключить. Как видим, здесь у нас определение двустороннего пинга. Для этого нужно забить следующую команду. И я вам сейчас покажу именно на, на своем видеоблоге на YouTube. У меня здесь а, есть где-то в видео а, комментарий, как это устранить. По-моему, даже. Так, здесь человек не задавал. Вот по этому видео здесь я отвечал на этот вопрос: как устранить двусторонний пинг? Так, вот он, да, читать полностью. Так, для того, чтобы отключить двойной пинг, откройте документ, что мы сделаем сейчас. И в конце пропишем строчку. Вот эту строчку копируем, сохраняем. Ctrl-O, Enter, Ctrl-X. Ctrl-X. И применим, применим следующее изменение. SystemP. То есть это настройки ядра идут сейчас. все применили и теперь давайте проверим определяется ли у нас двусторонний пинг для этого опять нажмем на так обновим обновим информацию и нажмем уточнить проверка да вот смотрите определение двухстороннего пинга у нас ушло то есть высокая анонимность, не можем проверить, потому что мы отключили вообще команду ping на сервере. Ну и по временным зонам я уже вам сказал. Так, а здесь 70 процентов. Посмотрим, насколько здесь сейчас. Нет, все то же самое осталось, анонимность 70 процентов, но это в принципе достаточно. Вообще в Hoer он непонятно, как определяет анонимность. Иногда показывает 100 процентов, иногда 80. То есть здесь неоднозначный показатель, так что вы можете на это не обращать внимания. Так, и что мы сейчас будем делать? Сейчас мы будем как раз делать разделение доступов. Открытый доступ мы сделали. Открываем через Notepad наш уже конфигуратор. Он у меня уже открытый. Вот он. Flash – это, это сброса авторизации. То есть мы сейчас задали логин и пароль. Авторизация только по этому логину. Порт 24531, пожалуйста, указывайте здесь нестандартный порт, не 8000, не 8080 и так далее. Наши входящие и исходящие IP-адреса. Теперь настроим... Немножко по-другому с разделением доступов. Так, где у меня здесь памятка была? Сейчас мы настроили вот этот вариант. Теперь вариант с закрытым доступом. То есть здесь сейчас будет тоже один логин и пароль, она у нас будет открыт доступ только к определенным сайтам, которые мы хотим, чтобы они работали остальное вот остальные сайты дэни по этому логину будут запрещены то есть мы не сможем пользоваться другими другими ссылками другими сайтами нам нужно создать для начала бан лист вы можете здесь название другой сделать я их называю бан листами ну, и здесь наименование уже сами выберите какой вам необходимо давайте создадим этот документ опять же через редактор на ну и вот откроется новый документ, куда мы должны записать уже следующие сайты через запятую, отделенные звездочками. Но сейчас я вам покажу, как это делается. Открываем, у меня здесь готовы есть банлисты. Ну, допустим, вот возьмем бан первый, банлист. А здесь у меня сейчас настроен доступ к авито. А также, как видите, формат здесь ссылок HTTPS и просто http также мобильные версии сайтов мы должны открыть не только формата обычного, но и https, http и а, еще мобильные версии сайтов, потому что а, если вы, допустим, закроете на обычную а, ссылку http допустим, а https будет работать, то соответственно доступ будет открыт, ну или закрыт, в зависимости от того, что вы делаете. Открыт доступ к Instagram, YouTube, а, ну все такие вот социальные сети здесь будут сейчас открыты. Копировать и вставим вот сюда. Нажимаем Ctrl O, Enter, Ctrl X. Все, то есть банлист мы создали, теперь в главном конфигураторе 3 proxy FG мы уже пропишем, укажем этот банлист. Так, у нас здесь есть, так, это один из них, закроем, у нас есть памятка, пропишем вот эту вот команду. Копировать. То есть здесь мы уже логин и пароли задаем тоже автоматически, вернее, сами. Если вы, допустим, настраиваете несколько прокси, то можете здесь вручную забить. Если же, конечно же, вы настраиваете под сетями 24 под сети, то, соответственно, для этого есть автоматизированные скрипты, которые настраивают за вас и уже выдают готовые прокси на выходе, в допустим, в TXT-формате. Так, копируем и сохраняем непосредственно вот сюда. Так, вставить. Можно вот так Так, бан лист есть. Все. Flush, MaxCount, все, сохраняем. Теперь попробуем по этому порту. О, извините, еще я забыл здесь вот указать именно пиво 4 адреса. Так как у нас IPv4 адрес 1, соответственно, мы для него и настраиваем только на другом порту порт, соответственно, у нас другой. Видите, здесь 24531, здесь 35033. То есть до, 60, до 65 тысяч открытые порты. Так, и сохраняем. Автоматические настройки должны примениться, и то есть, соответственно, по этому порту скопируем его. Мы должны уже авторизоваться. Запрос авторизации идет, потому что у нас сброс идет через каждые через каждый логин и пароль. Также у меня здесь стоит в Mozilla Firefox сейчас анонимный режим. То есть без сохранения истории из-за этого, возможно, и у нас всплывает а аут аутентификация. Так, обновим, проверим, работает ли у нас сейчас интернет. Да, работает. Так, запрос авторизации. Ну, давайте мы это под старым прокси. Мы сейчас настроим новый порт, укажем. Вставить. Укажем новый порт и сохраним. И попробуем авторизоваться. Так, 2 IP у нас сайт может не открыться, потому что. Так. Так, у нас не вступили, видимо, в силу. Сейчас посмотрим. У нас здесь запроса авторизации нету. Ну, давайте перезапустим все-таки службу. Ага, лайн 18. Код. x видимо мы где-то сделали ошибку так лайн 18 давайте посмотрим на лайн 18 которую мы так ну да вот здесь мы видите указали IP 4 адреса а потом сохранили то есть была здесь допущена ошибка соответственно здесь у нас вырезала ошибка код 40 давайте убьем процесс если он есть kill l3 прокси Так, и запустим заново три прокси процесс. Так, вот этот. Сразу у нас э, скачало окно авторизации, требуется аут аут аутентификация, и забьем наш логин и пароль, который с ограниченным доступом копировать. Окей. Так, попробуем открыть у нас доступ на ВКонтакте. Сейчас, допустим, мы попробуем открыть 2 Сайт. Да, то есть, видите, не принимается с подключением, потому что у нас закрыт доступ. Давайте попробуем. И окно авторизации выскакивает, потому что у нас закрыт доступ на этот сайт. Давайте откроем, допустим, социальную сеть YouTube. У нас всплыло окно авторизации. Забьем опять нашу авторизацию ставить. Окей. То есть YouTube, как видите, он открывается. Угу. Да, YouTube у нас подгрузился. А также доступ у нас здесь в Инстаграме. Инстаграм тоже открывается, как видим. А потом доступ на Одноклассники у нас здесь открыт. То есть мы здесь Ага, то есть здесь смотрите еще какая фишка. Не, не подходит под а, именно такую настройку, потому что мы здесь открыли доступ на одноклассники.ру, а если посмотреть на сайт одноклассники, то здесь вот вся верстка находится на этом сайте, на ок.ру, ok а вот остальные все картинки и так далее расположены, во-видимо, на другом сервере. И за это у нас вот такая вот путаница. То есть нужно определить, какие сайты висят, допустим, эти картинки, и вся верстка остальная висит на э, сайте одноклассники.ру, и добавить эти домин, доменные имена, домен э, все домены добавить в исключение, а именно, э, в, чтобы разрешался доступ к этим сайтам. Также и на авито. То есть мы должны эти сайты определить и записать именно в банлист. Э, бан или, допустим, как вы его назовете по-другому. Так, На этом все мы рассмотрели. То есть мы сейчас не можем зайти на те сайты, которые не указали в бан-листе. Ну, это он так у меня называется, Так, вот, Допустим, мы хотим открыть 2IP.ru, который доступ закрыт. То есть видите, прокс-сервер отказался принимать соединение. Мы не сможем зайти на, эти, на сайты, которые не расположены в том текстовом документе, в листе. Так сделаем теперь другую еще настройку обратным ходом. То есть, мы откроем весь интернет, но запретим доступ к социальным сетям, которые мы не хотим давать. Доступ, то есть, все логично. Открываем наш конфигуратор CFG и добавим из памятки следующие команды. То есть, вариант открытия доступов. То есть, смотрите, здесь у меня в данном случае раз, два, три, пять доступов, 5 бан листов. Первый банлист, доступ ВКонтакте, ко всему интернету ВКонтакте и за исключением Инстаграма и других социальных сетей. Второй доступ ко всему интернету, допустим, и к однокласснику. К Одноклассники за исключением других социальных сетей. То есть мы отключаем, от, вернее, не отключаем, а убираем ту социальную сеть, на которую мы не хотим, чтобы был доступ. И, соответственно, они между собой не пересекаются. Тем самым мы делаем доступ одному юзеру, для одной социальной сети в одни руки. Тем самым мы монетизируем, как вы поняли, монетизируем уже свой прокси, свой IP, и, соответственно, добиваемся минимальной цены на прокси. Что и, в принципе, у меня и сделан на моем сайте. Сайт, сейчас вам покажу. На Дире магазинчик, сейчас делается новый магазин, автоматизированный с личным кабинетом. А на данный момент вот такой вот сайт, по продаже айпева 4 прокси смотрите индивидуальные прокси для instagram facebook читайте описание написано прокси доступны все сайты кроме авито одноклассники вконтакте youtube то есть логика вам ясна и понятна. давайте то же самое и сделаем в данном случае сейчас создадим бан лист пять штук после этого заполним их уже у меня есть готовые образцы и попробуем сделать проверить эти прокси так, создаем бан-лист. В данном случае создадим бан-лист. Так, создадим бан-один лист, бан-два лист и так далее. Копировать. Так, у нас здесь осталась где-то команда на бан-лист. Так, да, вот. А бан-один создадим лист. Мы его уже применяли в бан-шестом. Бан-лист-шесть. Так, копировать. Здесь доступ, по-моему, на ВКонтакте. Угу control о enter control x создадим бан 2 лист control c так здесь даже есть вот у нас у меня написано запреты то есть Первый это в первый банлист лист до доступ ВКонтакте, второй бан-лист YouTube, третий авито четвертый Инстаграм и пятый Одноклассники. Так, мы что там создали? Бан-лист 2. Теперь создадим бан-лист 3. Ctrl-Ctrl-C. И бан 5. Вот в данном случае у меня настроено именно так. В магазине по продаже прокси. Так, бан листы мы создали. Теперь, соответственно, можем уже в CFG 3 прокси уже записывать. Так, эти все закроем лишние окна, чтобы нам они не мешались. Запреты закроем. Бан 2 закроем. Бан 1 закроем. Так, и вот этот вот... Так, установка Bint нам не нужна в данный момент. Так, и вот эти вот данные мы копировать. Сохраним. То есть здесь, как я объяснял, уже 5 доступов имеется. Так, вставить. Так, здесь же также поменяем IP в 4 адрес на свой чтобы не допускать ошибки которые мы уже делали с вами так ставить все в принципе у нас здесь настроено. нажмем сохранить так ошибки никакой у нас не вышло а порт у нас 24 тысячи давайте поменяем чтобы он не у нас не конфликтовал вот с этими настройками укажем здесь 24 тысячи допустим сохранить так, и попробуем авторизоваться. Сохраним, копернем наш порт. Как раз здесь окно авторизации у нас вышло. И в настройках укажем наш новый порт. Вставить. Нажмем ОК. OK. Попробуем авторизоваться, допустим, где-то 2.ru. Доступ должен быть открыт. Также забьем вот логин и пароль от контакта. То есть здесь сейчас будет первый логин, пароль отвечает за доступ в ВКонтакте. И проверим, как раз контакт. Можно ли будет зайти на эту социальную сеть. Окей, авторизация прошла У нас сайт 2 у нас открылся. Давайте проверим наш прокси на анонимность, проверить, изменилось ли у нас что-то также можем пока проверяется сейчас проверим на доступ в контакте доступ в контакт у нас открыт а сайт подгружается попробуем зайти на другую социальную сеть на которую запрещен доступ допустим youtube видите сайт прокси сервера отказался принимать инстаграм отказался от авито отказался дэнни то есть дэнни доступа 403 ошибка Facebook отказался принимать соединение, Одноклассники отказался принимать соединение. То есть здесь идет запрет на Одноклассники, YouTube, Instagram, авито Facebook. Можно добавить и другие социальные сети, почтовые серверы, сервисы и так далее. А контакт у нас, пожалуйста, открыт и работает. Так, уточнить. но в принципе, по анонимности все то же самое. Разница в военных зонах, которые можете отредактировать на компьютере. Это я уже говорил. Ну и, в принципе, все остальные банлисты, бан 2 то же самое все по аналогии проверять мы не будем сейчас потому что видео и так уже достаточно большое у нас получилось 50 минут целый час куда вы поняли настройки тем самым вы можете настроить уже сами себе прокси вот именно с этим разграничение доступов к видео я прикреплю уже все банлисты, листы которые вы можете настроить и ну и прикрепить можно еще главный конфигуратор CFG, чтобы вы потом уже по аналогии смогли настроить. То есть вот этот документ я прикреплю. Мы с вами рассмотрели доступ, открытый доступ на прокси по логину и паролю, мы рассмотрели аутентификацию по... Логину также и пароль, но с разрешением только тех сайтов, которые мы хотим. Открытый доступ на все сайты, кроме э, смежных социальных сетей, чтобы они не пересекались. Так, И давайте, знаете, что еще рассмотрим сейчас. Я видео никогда не записывал. И рассмотрим авторизацию по IP-шнику. То есть, если вы не хотите использовать логин и пароль, вы можете привязать авторизацию по IP, IP на вашем, который, на вашем компьютере, и э, использовать прокси, можно сказать, без авторизации. Ну, называется это авторизация по IP. А так как прокси без авторизации, они запрещены, открытые прокси, они запрещены вообще на любых хостерах. Поставлю на паузу, сейчас найду именно как формируется доступ по IP и продолжим. Так, ну вот смотрите, я сформировал CFGet, то есть здесь вам будет указано, прокомментировал каждую настройку, авторизация по локпасу, открытые прокси, авторизация по локпасу, прокси с доступом к определенным сайтам, и авторизация по локпасу, прокси с доступом ко, всем, ко всему иннет, кроме определенных сайтов. И вот сейчас рассмотрим авторизацию по IP-адресу, открытые прокси. Вот такая настройка, здесь указана авторизация по IP, low это доступ только к, к этим IP и настройка... Порта, порт, другой и IP соответствующие наши. А здесь нужно указать свой IP. Для этого перейдем на сайт мой IP. Мой IP. И укажем этот IP-адрес в настройках. То есть вот это вот копирую 178. Копернем эти вот значения непосредственно туда. Так, где у нас CFG? Вот сюда место, вот этого адреса ставить. Также мы можем указать и второй. Можем указать и второй доступ, то есть указать второй IP-адрес, вставить, и третий, и четвертый, и так далее. Сохраним данные настройки. Сохраним, так, скопируем наш порт. Копировать. Здесь окно авторизации закроем. Переходим в настройки, меняем наш порт. Вставить. Окей, и попробуем обновить информацию. Как видим, у нас окно авторизации не всплыл потому что прокси-сервер определил наш IP-шник и понял, что открыт доступ открыт. И мы зашли на сайт 2 также другой сайт можно открыть и YouTube. То есть здесь открытый доступ сейчас у нас на все сайты открытый, открытые прокси а с авторизацией по логину, по IP. На этом до свидания если есть вопросы, пишите в комментариях под видео если же вам что-то непонятно вы можете обратиться ко мне вконтакте и я вам помогу также не забывайте про vps Вилли, где вы можете по реферальной ссылке зарегистрироваться реферальную ссылку также я оставлю непосредственно под видео зарегистрировать свой сервер и купить 24 подсеть, и я вам настрою совершенно бесплатно, потому что вы мой реферал, за это я получу а, свой процент. Настрою любым удобным способом, который мы рассмотрели в данном видео, так что смотрите, вникайте, пишите, я всегда на связи, пока-пока.